Всем привет! Мы на канале GreenMaid. Собственно, это не мы кошку сюда пригласили, а это мы заняли ее стол для съемок. Она продолжает здесь лежать и говорит, что вы сюда пришли. Кошку, кстати, зовут Эмма. Да, прекрасная мама котят на данный момент. О чем хочу поговорить сегодня Очень много вопросов поступает мне про детишек Поскольку ну, у меня у самой 5 детей Кстати, не все из них выращены на натуральной косметике Самый натуральный у нас Макс, которому сейчас 3 года Ровно как 3 года исполняется нашей косметике Гринмейт И вот он полностью выращен, сдобрен натуральной косметикой У Гринмейт нет отдельной линии для детей но есть вот такой прекрасный гель для душа, эм, ты мне кажется мешаешь. Гель для душа нежный, который сделан на энзимах, он абсолютно не содержит никаких красителей, видите такой, да, желтоватый цвет, и у него нет абсолютно запаха, он подходит э, людям, у которых аллергия на какие-либо эфирные масла, либо вообще на любые синтетические ингредиенты, можно мыться этим гелем, и он подходит детишкам прямо с самого рождения, то есть, э, Пока не было еще геля нежного в линейке GreenMaid, я пользовалась для купания своего младенца, для Макса, серии Веледа. Но там тоже есть некоторые нюансы, нельзя там ежедневно, допустим, некоторыми средствами детей купать. И потом уже, когда появилась эта Марочка, где-то 3 месяца выла Максиму, мы полностью перешли на гель нежный. Собственно, до сих пор моем им и голову, и тело. Никаких проблем вообще у нас с, ну, с кожными высыпаниями или еще с чем-то не было. Могут быть, но это как реакция на какую-то еду. И э, вот такой тоже хочу порекомендовать очень сухой э, соль, скраб называется, с, э, с целебными травами. Вы можете добавлять небольшое количество вот этой соли и э, с, с добавленными в нее лечебными травками в ванную детям. Прям буквально одну столовую ложку там, на, на, ван на ванную для ребенка помогает немножко успокоить как бы, психику, подготовить ко сну, поскольку содержат такие целебные травы, ингредиенты, которые благотворно влияют на, как бы, на нашу психику. Поэтому вот такое, такая соль вечерняя для вечернего купания ваших детей и гель для душа нежный для аллергиков и для детишек с самого раннего возраста. Проверено на себе, рекомендую. Если понравилось видео, не забываем ставить палец вверх, Можете делиться этим, этим видео с друзьями, слышите котиков вокруг у меня. Тут ну, без этого нельзя. Прошу прощения за помехи. Но тем не менее, такое у нас получилось кошачье ребячье видео. До новых встреч и до новой интересной информации на нашем канале GreenMate.